друзья мои всем привет ну что опять у нас опять у нас на улице какой-то не настя на всю неделю обещает дожди непогода, погода там какое-то штормовое предупреждение и так далее и тому подобное я к чему-то веду ребят не надо выговаривать смотреть машины в дождь я на себя такую ответственность не беру в дождь машины не осматриваются вот ладно сегодня у меня есть машина на отправку несколько из этих автомобилей я вам покажу Ну и посмотрим что будет по погоде возможно покажу цены на авторынке зеленый угол актуальные цены на сегодняшний день но скорее всего не на сегодня сегодня у нас так я уже с этой работы что-то запутался в днях если честно сегодня у нас сегодня у нас четверг 14 июля видео скорее всего будет завтра в пятницу 15 июля поехали Итак, первый автомобиль, который я сегодня буду забирать, это у нас Subaru Le Work. Значит, здесь какая ситуация у нас с переводом денег. Есть такие продавцы, которым, которым нужна именно наличка. Обижаться на них не надо, это действительно так, все боятся переводов. За этот автомобиль переводили деньги мне. Кстати, ребят, деньги я за автомобили больше врать не буду, ни под какими предлогами, ни под какими условиями. Это был крайний автомобиль. В общем, подписчик перевел мне деньги, деньги за автомобиль я снял с продавцом рассчитался сейчас жду, жду продавца а, немного расскажу про данный автомобиль и посмотрим что у нас стоит что у нас продается именно на вот этой вот стоянке я вам хочу напомнить то что я занимаюсь подбором автомобилей вы можете заказать поиск автомобиля под ключ допустим вы хотите себе ну допустим делику до 5 да я перес... а, обозначили с вами бюджет состояние цвет комплектацию я пересмотрю абсолютно все делики которые стоят на авторинке зеленый угол ребят внимание именно на авторынке зеленый угол не в артеме не в уссурийске не где-то там по городу на стоянках а именно на рынке из них я выберу самый лучший автомобиль либо допустим штучный осмотр автомобиля как вот с данным Леворгом. подписчик скинул мне изначально вот этот автомобиль мы его проверили он больный я уже не помню, по-моему, 4 балла, пробег в районе 100 тысяч, один крашеный элемент. И, кстати, что касается несоответствия аукционных листов, аукционный лист я обязательно покажу, но он а, здесь идет небольшое несоответствие. По аукциону автомобиль чистый, по факту у него крашеный, крашен один элемент. В итоге мы сошлись на том, что нужно проверить еще один автомобиль, да, и уже как бы между двумя автомобилями, между двумя автомобилями выбрать. Выбрали данный автомобиль. Штучная проверка, проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей также ребят третий вариант если вы допустим хотите побывать у нас в городе владивосток вообще посетить приморский край вы приезжаете сюда во владивосток мы с вами встречаемся здесь на автомобильном рынке зеленый угол кстати нахожусь на площадке это самая самая верхняя площадка не каждый знает то что она есть вот и не каждый до, до этой площадки доходит а здесь посмотрите Посмотрите, сколько здесь стоит автомобилей. И как бы вот там еще идет ямка и пригорочек наверх. Там тоже автомобилей очень много. Находится эта площадка. Ну, примерно, я думаю, уже понимаете, да, по картинке. Вон он центральный въезд на вторых зеленый угол. Ну и мы примерно, примерно находимся вот здесь. Значит, вы приезжаете, мы с вами встречаемся здесь на авторынке, зеленый угол. Идем по всему рынку, смотрим все автомобили. Не все автомобили, которые вам понравятся. Мы с вами останавливаемся на какой-то а, марке автомобиля. Но в любом случае, когда вы приезжаете за автомобилем, вы уже знаете, что вы хотите купить. То есть у нас с вами не получится так, то, что я хочу либо Виш, либо Форестер, либо Краун. Да? Такого не будет. А, хотите кроссовер? Будем смотреть кроссоверы. Хотите мини-вены? Будем смотреть мини-вены. Хотите микроавтобус? Будем смотреть микроавтобусы. Кстати, вот о чем я говорю. Да, вот вниз, вот здесь машины стоят. И вон там еще наверху. Кстати, вот буквально... Пару дней назад степ здесь стоял, степ был хороший. Ну, видимо, его уже купили. Значит, такой проход по рынку стоит 10 тысяч рублей. Еще раз напоминаю по ценникам. Осмотр одного автомобиля стоит 2000 рублей. Поиск машины под ключ стоит 15 тысяч рублей. Пройти по рынку, выбрать автомобиль стоит 10 тысяч рублей. Сопровождение сделки стоит 5 тысяч рублей. Что такое сопровождение сделки? Это процесс перевода денег продавцу, оформление всех документов, перегон автомобиля в транспортную компанию. А, в поиск автомобиля под ключ сопровождение сделки, сопровождение сделки уже у нас включено. И еще, я работаю один, никаких дублеров у меня нет, на телефонные звонки отвечают только я. Так ну, пока я жду продавца хотел поснимать вам цену но не тут то было не тут то было есть такие автомобили есть такие продавцы где не указана цена то есть прошел вот эти машины цен здесь нету а вот как раз подъезжает подъезжает уже и продавец значит при 17 й год 18 1 миллион триста тысяч спайк uh, двенадцатый год полтора литра 750 спайк двенадцатый год полторашка 700 сирена 1 миллион триста восемьдесят тысяч rush двенадцатый год 38 тысяч пробег миллион двести двадцать что это у нас дэвинг uh, рода 18 год полтора литра 38 тысяч пробег uh, 610 тысяч рублей esquire 1 миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей и хайс 2 миллиона 70 тысяч дизель пятнадцатый год 4 воды итак автомобиль я забрал это subaru lework автомобиль 2015 -го. 2015 -го года выпуска стоимость автомобиля 1 миллион 300 325 Тысяч рублей. Ну, и, собственно, ребята, о чем я говорил, да, по части несоответствия аукционного листа. Сейчас я вам это покажу и немного расскажу про автомобиль. Итак, данный аукционный лист, он настоящий. Он пробивается у нас по статистике. Как видите, кузовщина. Так, чтобы вам не соврать, да, кузовщина здесь идет у нас целая. Ну что ж, видео не получилось, косяк мой. Мой толщиномер остался у меня в автомобиле, поэтому не покажу. Но опять же, если мне не изменяет память, здесь крашен у нас один элемент, э, по-моему, какое-то крыло. Шпаклевки никакой нет. Итак, автомобиль это у нас турбо, оппозитный двигатель 170 лошадиных сил, динамика двигателя, ну вообще в принципе сравнима да с атмосферником с двой атмосферником. Все это благодаря прямому впрыску топлива, боксер. Щуп Subaru, Subaru. Раньше пихали, знаете, как-то все подряд. Сейчас, в принципе, осталось даже место. То есть, если что-то ремонтировать, есть, есть доступ к автомобилю, к двигателю. коробка передач здесь устанавливается субаровская фирменная Line Tronic. Значит, с данным автомобилем. Сейчас ставим его в транспортную компанию обслуживать его мы не будем, мы просто докупим сюда масла фильтра, масла фильтра и, по-моему, здесь еще нам нужно будет докупить резину. Значит, внешний вид: фары линзы, повторители, бесключевой доступ, омыватели фар, есть туманки, как видите, идет ноздря, да, это для охлаждения турбины. Естественно, установлены ветровики, есть плавник, задний дворник, задняя метла, камера заднего вида тоже здесь у нас есть багажное отделение есть полка поделено она вот на две вот такие вот закрывашки здесь у нас сеточка второе сидение можно сложить путем нажатия кнопки кстати 30 на 70 да и смотрите обратите внимание у нас получается с вами ровный пол для кого-то это важно для кого-то нет но я конечно же, ровный пол то есть допустим форик у меня ну, практически ровный пол но спать там неудобно. Поверьте, чистейший салон. Все чисто, приятно у нас. Аккуратно. Также можно сложить и отсюда его... Ага, наврал. Не сложить, а отрегулировать. То есть спинка, на регулируется в двух положениях. Второго ряда сидений. Так, значит, что мы имеем сзади? Сзади мы имеем два USB-входа, кармашки, подсветка. Ручки автоматический стеклоподъемник тканевая вставка пластик ну такой поприятнее чем в какой-нибудь Ноте либо Аксел по месту по месту я залазить сюда не буду если водительское сиденье будет отодвинуто до конца у меня будут упираться коленки врать не буду говорю говорю как есть далее значит Здесь у нас идет управление четырьмя стеклоподъемниками, складывание зеркал, регулировка зеркала. Здесь идет электропривод сидений. Вот такая вот серенькая строчка прошита. Приятный материал на ощупь. Ну, ковриков, как видите, нет. Кнопка запуска двигателя. Регулировка подсветки, антиюз, кожаный руль. Управление меню. Имеются у нас лепестки, ходовые огни, розетка 12 вольт. Здесь идет... Тоже два USB входа, электронный ручник, закрывашка такая. Ну, тоже приятно. Кому-то вот не нравится вот так, да. Кстати, здесь оно убирается вот таким вот образом. Ну, как-то поприятнее будет сюда. Что сюда можно положить? Не знаю, что сюда можно положить. Вот. Бардачок. Там у нас тоже есть розетка на 12 вольт. Бардачок, кстати, подлокотник у нас ездит вперед-назад. Это тоже очень-очень удобно солнцезащитные козырьки подсветка отключение вот эти глаз это система безопасности стереокамеры камеры при столкновении адаптивный круиз-контроль то есть вообще в принципе что это такое да полноценная система работает по крайней мере я встречал только на subaru сейчас много где устанавливаются эти камеры много где устанавливаются эти датчики но так как я езжу на Субару постоянно я знаю я уверен на сто процентов что она работает то есть смысл ее работа допустим адаптивный круиз-контроль выставили скорость там 100 километров в час выставили дистанцию здесь можно выставить дистанцию три режима и поехали Стереокамеры видят впереди едущий автомобиль, машина сама притормаживает. Как только препятствие пропадает, машина набирает заданную скорость. Далее едете вы где-то по городу, перед вами выбегает пешеход. Машина сама, в прямом смысле слова, она останавливается. То есть машина затормозит. Вы прям почувствуете, как педалька, да, как педалька, она уйдет в пол. Это реальная тема, которая работает, но не всегда она полезна. Не всегда. Допустим, вы стоите где-то на светофоре, да, не на светофоре, а вот там конь-кольцевое движение. Опять же, я сужу по себе, да, потому что я это знаю. И вот, ну, надо вам на газ нажать, да, чтобы проскочить. И машина подтупливает. То есть, грубо говоря, стоите перед кольцом, по кольцу машина проехала, вы хотите проскочить перед следующей, стереокамеры видят еще автомобиль, который уже проскочил, как ты сегодня быстро да, говорю. И тем самым ну вы не можете резко резко сдвинуться с места система эта, она отключается а далее значит что я хотел еще здесь сказать климат-контроль двойной бардачок птс идет электронная кожаная вставка по месту по месту место для водителя довольно много несмотря на то что это универсал да там как седан посадка нифига не низкая то есть ну, во-первых я поднял сидушку сейчас до конца, а не двору ребят вот сейчас я поднял сидушку до конца до самого верха я чувствую габариты я вижу габариты автомобиля единственное единственное вот по потолку да сравнимо вот с альфой как такой вот ну, низковатый потолок идет на мой взгляд Дальше значит, пробег на автомобиле 104 тысячи, здесь все стандартно, 180, обороты 8 а, Управление вот этим компьютером идет вот с этой вот кнопки, управление вот этими идет, идет отсюда. По управляемости на дальние расстояния на Леворге я не ездил. Вот по городу я на нем катался великолепно, мне очень очень нравится. Единственное, что мне не нравится, это вот этот вот звук, звук непристегнутого ремня безопасности. Он, блин, настолько нудный. Но если взять форестер, да, дори стайлинг там 13, 14, 15 год, там, блин, просто жесть. Здесь еще более-менее. И дождь у нас сегодня то идет, то не идет. Ну, вот, судя по небу, судя по небу, ожидается что-то такое вот. Серьезно, ладно сейчас ставим а, данный автомобиль в транспортную компанию забираю следующий автомобиль его нужно будет обслужить обслужить ну и сюда будем докупать масла и фильтра друзья следующий автомобиль который я сегодня забираю это subaru самбар в принципе это то же самое что и хайджет 07 автомобиль 4 воды ну, конечно внешний вид у него изменился да именно у рестайлинга у, у свежего кузова довольно высокий кузов боковые двери как видите у нас будут раздвижные такой рабочий рабочая небольшая лошадка все это дело у нас складывается образуется огромное просто багажное отделение Да, шумоизоляции здесь нет практически практически нет абсолютно никакой давайте посмотрим салон Вот в данный момент машину заведу чтобы грелась подписчик перевел деньги продавцу деньги поступили ключи у меня документы на автомобиль у меня машина у меня сейчас я погоню его в транспортную компанию ну и возможно возможно этот автомобиль придется еще и обслужить сейчас посмотрим что у нас будет по очереди второй ряд сидений ездить пассажирам здесь ну честно ребят Довольно, довольно неудобно. Зато очень удобно спать, поехать куда-нибудь, куда-нибудь на рыбалочку. Вот такие вот здесь коврики лежат нештатные. По месту здесь. Вот, говорю, сел. Ну, честно, но мне неудобно. Все у нас на веслах, на крутилочках. Ну, как как новенькая. Вот такие вот защелки. Вот, что тут еще? В принципе, по задней части, по задней части больше интересного ничего нет. По передней части, что у нас? Спинка, кстати, откидываются у нас не все, не, мы привыкли, она у нас слева, да, рычажок, а здесь у нас идет, идет посерединке. Вот такая, вот такая вот полочка есть, какие-то бумаги туда может положить водитель, в принципе, и пассажир. Как видите, капот здесь есть, но двигателя там нет, да, как ни странно. Двигатель находится у нас под сиденьем, я думаю, все это знают омывайка, система безопасности зеркала здесь не складываются ай-стоп, корректор фар автосвет антиюз. очень полезная штука система безопасности отключается руль идет обычный, пластиковый здесь установлен автомат кондиционер, кондиционер еще раз повторяю есть во всех японских автомобилях, печка здесь вот такое вот рычажное переключение холодный, горячий бардачок подстаканник а спереди идут электрические электрические стеклоподъемники 4 воды включаются с кнопки магнитола стоит обычно простая можно поставить в одиновскую магнитолу чтобы установить камеру заднего вида вот эти места как правило здесь протираются вплоть до металла а в принципе в принципе водителю сидеть удобно единственное что мне не хватает здесь регулировки руля да вот ни по наклону, ни по вылету, но так, в принципе, нормально. Ну и, конечно же, то, что нет подлокотника. Вот нормально именно по месту, что водителю, что пассажиру. Стоимость данного автомобиля, э, так, стоил он 585 тысяч, ну, скидку сделали, скидку сделали 5 тысяч рублей. Автомобиль я пригнал в транспортную компанию. Сейчас будем делать договор на данный автомобиль. Будем делать опись. Напоминаю, то что составляется договор. В договоре будут все мои данные, будут данные транспортной компании и будут данные получателя. Единственное, что в опись потом мы допишем вложение потому что хотели обслужить автомобиль, так как ближайший сервис они все заняты, мы просто договорились что докупим масла, фильтра, расходники, все это упакуем, все это положим в автомобиль. мы ну и подписчик уже поменяет масло у себя в городе в принципе сложно в этом абсолютно ничего нет кстати ребят я уже об этом говорил я работаю официально и я плачу налоги с тех денег которые которые вы мне переводите за мои услуги и в ближайшее время вот сейчас идет как раз процесс да мы думаем как все это грамотно как это правильно все сделать откроется новая новая востребованная услуга пока я не буду говорить что это за услуга да но а, обязательно подписывайтесь на канал и всегда будете в курсе всегда будете в курсе актуальных цен на правый руль ну и конечно же а, про новые про новые наши услуги а дождь у нас то идет то не идет но вот машины в таком состоянии конечно конечно же смотреть невозможно машины все грязные дождь периодически то как ливанет как из ведра то вот успокоится там на 5 10 минут. И, собственно, что я вам хотел сказать? Когда у меня идет сопровождение сделки, когда я выкупаю автомобиль, когда я доставляю автомобиль в транспортную компанию, вы можете этим воспользоваться. Я могу вам совершенно бесплатно докупить все расходники, масла, фильтра, запчасти, ту же самую резину. В принципе, в принципе, ну, все что угодно. Поедем, купим, упакуем, сложим в автомобиль. И все это, все, что лежит у вас в автомобиле, будет внесено в опись, которая составляется в транспортной компании. Значит, масла я довез, все упаковал в автомобиль, в Леворг, э, самбар стоит еще на стоянке. Как видите, автомобиль я сегодня пригнал в транспортную компанию. Сегодня его уже загрузили на автовоз и сегодня-завтра автомобиль уедет. То есть, сейчас ожидания по 3-4 по недели, там по полтора месяца, такого ожидания нет. А, такое конечно редко случается да то что день в день автомобиль пригоняешь транспортную компанию он в этот же день уже грузится но поверьте ожидание сейчас ожидание сейчас идет минимальное. машину загрузили закрепили а, сделали фотографии отправили все заказчику заказчик оплатил вот в данный момент сегодня уедет три автовоза так ну мы сегодня ребят будем заканчивать не забываем подписаться на канал не забываем прокомментировать поставить лайк ну дизлайк тоже можно поставить всем хорошего настроения